Приветствую вас, друзья, на канале Каменный успех, дома из камня. С чего начать? Стены каркасно-каменного дома. В первую очередь мы делаем разметку. Второе. Выставляем майки. Третье. Необходимо положить черновой кирпич. Четвертое. Черновому кирпичу мы прислоняем пеноплекс И потом начинаем класть каменные стены. Отталкивается от того, что у нас уже есть, в первую очередь, план, и вторую очередь, это наш Кавказ, то здесь залит, как бы, ну, есть расхождение, есть, я не могу сказать, что он совсем отточен, в основном отталкивается от него. Вы спросите, насколько же необходимо поднять кирпич? Можно поэтапно поднимать, допустим, первый этап, поднять, насколько у вас пеноплец. Можно сразу поднять к тому уровню, где у вас будет окно или армопояс. И потом уже заставлять пеноплексом и выкладывать камни. Итак, мы сделали разметку. Поставили наши маяки. Можно это делать без маяков. Но тогда нужно, чтобы мастера не делали эту работу на автоматизме. То есть мы поставили маяки. И потом уже начинаем всю работу производить, отталкиваясь от углов. В нашем случае мы можем класть камень, хоть со средины начинать. То есть, когда у людей нет маяков, скажем, мастеров, они могут только делать по углам, допустим, завели угол. То же самое, что в кирпичной кладке. Завел угол, завел второй, натягиваешь нитку, крючалку или как бы там. И все, и начинаете работать. Все очень просто. В нашем случае есть маяки. И мы можем начинать работать. вот смотрите, мы можем, если у нас нет откосов, если нет порогов, мы можем вот здесь строить до самого верха. Потом, когда у нас идут и откосы, и пороги, мы начинаем заводить все это, начинают с порогов и потом откосы, и закладываем все пустоты. От нашей бетонной конструкции до завершения камней, облицовочная стена дома, 35 см, все идет по плану. Здесь колонны идут 60 см, мы их делаем 60 плюс к тому, кинофлекс идет вокруг и бетона, а так же и по кирпичу. Если вы посмотрите, вот здесь кирпич, кинофлекс 8 см, и потом каменная стена. Каменная. Все очень просто, ребята, все очень просто. Если кто-то начинает, если кто-то хочет научиться, или если у вас немножко хотя бы работают мозги совместно с руками, все очень просто. Когда вам говорят, что это, знаешь, это неповторимо, это сложно, это невозможно, уйдите от этого человека. Подальше уйдите, уходите и делайте, то есть... Он лучше с чужим человеком. Посоветуйтесь, позвоните мне, я вам все расскажу, если смогу рассказать. Ну, в смысле, если вы поймете. Все, стройте из камня.